И Мы пришли здесь послушать Слово Божие, восхвалить Господа нашего Иисуса Христа. И знаете, в этом мире много, много чего мы меняем на что-то другое. И... Мы жертвуем, мы жертвуем много вещей, это даже бывает, в, в, в, когда мы идем учимся да, в учебу или берем, приобретаем или другую работу, да, или, или другие вещи, которые мы просто меняем на то, что мы могли иметь. И иногда в, это, в этом есть определенная цена, в, как американцы называют или в бизнес-аспекте, это называется opportunity cost, да. Это патунный каз, который мы теряем. Uh, или ту возможность, ту ценность, которую uh, мы могли бы получить где-то в другом месте. И естественно мы знаем, что мы, приходя на все место, мы, мы, мы uh, назидаемся, мы наполняем свой внутренний uh, внутренний как бы этот uh, внутреннюю как бы весел, вот, uh, вот это да? Uh, мы наполняемся и, и, и, и потом, когда мы выходим отсюда, или даже бывает в течение недели, мы, мы, мы передаем и знаете, для людей, которые приходят к Богу, приоритеты меняются. Когда они сталкиваются с Богом, приоритеты меняются. Человек начинает мыслить по-другому и составлять очередность или то, что он делает, начинается все меняться. И я бы хотел нам напомнить, естественно, мы знаем эти места, о пару людей, которые встретились с, Иисус, с Иисусом. Это будет Луки, 19 глава. А, здесь история за одного человека по имени Захей, Он, который был начальник мытарей. И как здесь описывается о нем, он был человек богатый. Это с, вот с первых, с первых пару стих мы можем познакомиться с ним и узнать, к, кто он был и, и кем он был в обществе. И мы видим, что он искал увидеть Иисуса, но он не мог, потому что он был низким ростом, то есть я могу ему сочувствовать, потому что я сам невысокого роста человек. и Это правда. И Знаете, бывают моменты, где мы просто не можем где-то увидеть, и мы пытаемся прыгать, то есть я понимаю его. И мы видим, что в итоге он увидел Иисуса. Не только увидел Иисуса, но у него был определенный диалог с Иисусом. И видим здесь, что в 8, в 8 стихе, он говорит, «Затхей, Жестав сказал, а, а, а, из 5 стиха, извините, Иисус, когда пришел на то место, взглянул, увидел Его и сказал Ему, «Затхей, садись скорей, ибо сегодня надо, надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял ее с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешнику, грешному человеку. Затхейс жестав сказал Господу, «Господи, половина имения моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам четверо. И Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому этому, потому что он сын Авраама». «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших». Мы видим, что пришло покаяние, пришло спасение Дома Его. И вот результат того, что Он искал увидеть Иисуса, и мы видим здесь, что есть результат позитивный. Мы видим здесь, что он сразу, he was convicted, да, он сразу был осужден в тех его поступках, и он начал искать повода или причину, как себя разгрузить, как себя избавить от этого иго, который его внушало, потому что он знал, что он действительно обижал людей, потому что он знал, он действительно не был прав а, в, в обществе, то есть и посредством этого он и стал человеком богатым. Но мы видим результат его здесь. Какие слова он говорит? Он говорит здесь. «Половина имения моего я отдам нищим, и если кого обидел, воздам четверо». То есть это большое, большое получается, он остается ничем. Он, когда встретился с Иисусом, он осознал и понял, что вот это, что он имеет, вот это богатство, вот это все, которое якобы в тот момент приносило ему радость или какой-то статус в обществе, она ничего не сравняется с тем, когда он имеет общение с Иисусом. Там нет никакой равноты с тем, когда ты имеешь Иисуса, когда он наполняет тебя, когда он дает этот мир. Мы видим, что это человек. Он пошел и начал поступать так. Потому что Иисус сказал, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Мы, я хочу еще зачесть а, еще одно место. Это будет Марка 5 а, глава. И здесь Иисус, он а, в 5 Марке 5 главе, здесь такая другая история, когда Иисус, он пришел на другую берег, в сторону Гадыринскую. И когда он зашел, там был один человек, который жил в пещерах, он был бесноватый. И мы видим, что э, все я думаю, известна эта история, когда Иисус изгнал этих легион из, из Него, и они пошли э, в синях и свиньи бросились э, со скалы. И опять здесь получается результата от того, от прикосновения и общения с Иисусом. И здесь так, э, я зачитаю, это будет... Э, возьмем 18 стиха. «И когда Он вошел в лодку, бес, бесновавший, э, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус не дозволил Ему и сказал, иди домой к Своим». «И расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя, и пошел и начал проповедовать десятиградие что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Опять мы видим очень позитивный результат от того, когда он прикоснулся, и когда Бог Иисус, Он его освободил от того, что его угнетало. И мы видим здесь, что Иисус его послает и говорит, «Иди, иди расскажи». Это очень позитивный ответ, который мы видим. И это нас радует, когда мы это видим. И она бывает, даже и нас проталкивает к тем действиям, чтобы мы также поступали так, чтобы у нас был позитивный результат от того, когда мы прикасаемся, общаемся с Иисусом Христом. Но был человек, который не очень был рад тому, что Иисус Ему сказал. Опять очень известные места, которые я читаю, но я опять. Хочу это нам напомнить, чтобы мы с напоминанием возбуждали чистый смысл, чтобы нам ежедневно, мы опять прикасались к этому, нам открывались вот эти истины, и эти истины не просто оставались открыты нам, но эти истины, чтобы они нас продвигали, и проталкивали к действиям. И Матвея 19 глава, мы видим здесь богатый юноша, который пришел к Иисусу, и он говорит, «Господи, я все это исполнил, что Ты говоришь». Что еще мне не достает?» И он говорит здесь в 22 стихе, «Услышав слова «это», юноша отошел с печали, потому что у него было большое имение. И он ушел с печалью. То есть у него не было результата, как у Затхея. У него не было результата того, как у этого бесноватого, который Иисус освободил, который пошел, начал проповедь говорить он не пошел к своим, которые другие богатые, и начал им говорить, «Слушайте, Иисус мне сказал, надо нам продать свое мнение, потому что оно ничего не сравнено с тем, что Господь нам дает». Он этого не сделал. Ну, наоборот, Он отошел с великой печали, потому что Он не мог оторваться от того, что у Него было. И опять, я не хочу, я не говорю, что мы все миллионеры здесь, но я хочу поднять одну истину здесь, том, что бывает в нашей жизни. Есть просто маленькая мелочь, которой Иисус нам сегодня говорит, отпусти, освободи, оставь, оно тебе не нужно. И ты иди, следуй за мной, иди расскажи, иди делай то, что я тебе говорю, делать. Но порой наша вера, она недостаточно такая большая, или недостаточно, мы недостаточно убеждены, во что мы уверили. Потому что вера, она производит определенные действия, она дает нам действовать. По отношению нашей веры. Эта вера – это не просто какое-то чувство, которое мы закрыли закрылись и держим. Но мы доказываем нашу веру посредством наших дел. И да поможет нам сегодня Господь, чтобы эта вера, которая в нас, которая, которая, дала, нам, э, которая дала нам прикоснуться и познать эти истины, которые Иисус нам дал, который Бог нам открывает, Дух Святой, который нас наполняет и нас едает. Да поможет нам Бог, чтобы мы начали действовать, чтобы наша вера, она была активная. И опять я хочу нас напомнить нам этот вопрос. Что мы делаем когда мы при... после того, как мы прикасаемся с Иисусом? Что мы делаем и какие наши реакции от этого? Может, когда Господь нам говорит через Писание, Он говорит, «Я хочу, чтобы ты это оставил, я хочу, чтобы ты это от... отрекся от этого, я хочу, чтобы ты сделал так, я хочу, чтобы ты пошел, сказал этим то». А твоя вера, и ты сидишь и в себе и думаешь, а может это, не, это просто мои чувства, а может это что-то другое, а может и, и не можешь пойти и сказать, и не можешь пойти и сделать, потому что что-то у тебя держит тебя. И сегодня нам надо иметь то же отношение, как и Затхей сказал, Господи, я дам, я раздам, мне все равно. Мне все равно, если я стану на самый низкий уровень общества. Но главное, чтобы воля Твоя исполнялась в жизни моей. Чтобы воля Твоя, она совершалась на этой земле. Чтобы я был тем, когда я пристану при Тобой, я сказал Господь, есть тот добрый и верный раб. Я все, чтобы, ты, чтобы Он сказал нам, что есть добрый и верный раб. Ты сделал все по слову моему. Да поможет нам Бог, чтобы не только сегодня, но и притяжение недели, притяжение месяца, притяжение годов те жизни, которые Бог нам дал, чтобы мы всегда думали об этом, всегда мы напоминанием приходило это священное Писания нам, что мы можем сделать, что мы можем сделать. Да поможет нам Бог, давай встанем на колени, или как кто хочет стоя. Прославим Господа в молитве. Аминь.